Uh, не обращайте внимания на мой боевой раскрас Нужно было порешать кое-какие дела И да, это нож для масла Но если знать, куда тыкать То можно даже с помощью ножа для масла Очень многого достичь Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое менструация Да-да, я знаю, скорее всего вы слышали, что это кровотечение, которое случается раз в месяц Но какого черта раз в месяц случается кровотечение? Действительно ли это только кровь? Зачем вообще это кровотечение? Сегодня мы разберемся с этими вопросами Для начала пройдемся по понятиям. Понятие первое. Матка. Это орган, внутри которого развивается ребенок после зачатия. Точнее сначала эмбрион, потом ребенок. Снаружи вы матку не увидите и не пощупаете. Она находится сразу за вагиной. Сначала вагина, вход в матку, матка. Понятие второе. Эндометрий. Так называют внутренний слой матки, который ее выстиляет. Выстилает. Который ее выстилает. То есть вот этот. Он состоит из самых разных клеток, кровеносных сосудов и желез Желез Вы поняли Схема такая Есть яйцеклетка, в нее проникает сперматозоид А дальше эта оплодотворенная яйцеклетка цепляется к эндометрию И уже прицепившись к эндометрию развивается эмбрион, ну и дальше ребенок Это значит, что эндометрию нужно очень много ресурсов, чтобы справиться с этим важным заданием по развитию эмбриона Эмбриона Поэтому в течение трех недель эндометрий наращивает свои силы. В нем становится больше клеток, больше желез, или желез, больше кровеносных сосудов. Он становится плотнее и шире. Он становится шире, не плотнее. Уберите плотнее. Спасибо. И вот эндометрий готов принять обсудотворенную яйцеклетку. Но этого не происходит. А поэтому эндометрию нужно избавиться от всех вот этих клеток, которые он нарастил, а потому начинается менструация, что простым языком значит, что эндометрий отталкивает клетки. Как вы помните, внутри него есть кровеносный сосуд, именно поэтому менструация с кровью. Кстати, интересный факт. На самом деле, во время менструации мы теряем не так уж много крови, от 4 до 12 чайных ложек. Если вы еще не поняли, как работает эндометрий, то вот. Вот вам метафора. Представьте себе, что эндометрий – это заботливая бабушка, которая через три недели ждет приезд своих внучат. И вот бабушка начинает покупать всякие вкусняшки, которые любят внучата, обкладывается себе вкусняшками, печет блины, печет котлетки, печет э, пироги. В общем, делает все, чтобы у внучат были прекрасные выходные у бабушки также и эндометрий. Но если через три недели внучата не приезжают, то бабушке приходится избавляться от всего, что она накупила или наготовила, потому что иначе всего этого просто выйдет срок годности. И вот в течение нескольких дней, трех или семи в среднем, эндометрий избавляется от клеток. Ну а как только он с этим закончил, все начинается заново, и он снова начинает наращивать силу. Вот такой вот удивительный орган матка, который каждый месяц, по сути, сбрасывает кожу. Вообще там еще задействована куча гормонов, но сейчас мы об этом говорить не будем. Ставим эту тему для следующего видео. На этом все. Я надеюсь, вы узнали много интересного. Теперь знаете, что такое месячный. и можете рассказать всем вокруг. Не забудьте поставить лайк, написать коммент, написать в комментариях, рассказывали ли вам об этом в школе. Ну и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем пока. До встречи в следующем видео.